Расыпает ягварь, фонари вдоль дороги на страже стоят. Горожане, наверное, давно уже спят. И старик и собака идут на бульвар. Старик и собака идут на бульвар. Легко старику видно ноги болят Только как не идти, другу надо гулять До скамейки дошел, наклонился и сел Отпустил поводок, а вот встать не сумел Отпустил поводок, а вот встать не сумел Подошла к старику руку другу лизнуть А рука на коленях лежит холодна Так осталась собака одна Так осталась собака одна Как другу помочь на дворении души, на дворе уже ночь? И тогда пес вздохнул изо всех своих сил. Очень жалобно, громко забыл. Очень жалобно, громко.